Вопрос про Смайла. Он сказал а, в интервью. Смайл, смайл красава. Вообще на нерубе нереальный. Раздает. Карапаси включает, как Пупей говорит. Вот ты представляешь, вот у него спел как-то называется, а Пупей его Карапаси называет. Вот он бежит, бежит нерубом, потом включай Карапаси. Все вымирают, снег. Веселье. Победа. Мы все любим пиво. Ты извини, что я дрожу? И Холодно просто. А, а где мы находимся? <laughs> Ты знаешь, где мы находимся. На затворках. На затворках. На затворках. Киберарен. На затворках. Да, то есть Киберарен и там. <laughs> hey guys, this is Purge, and I'm here with two of Na'vi's players. It is Dendy and Puppy. How are you guys doing? I'm doing good. Good. Uh, Alright. Машешь? Рассказывай что. -то. Я раз, значит, Здесь в этом автобусе едут французы. Мы их будем убивать 30-0 на Балане. На выиграет это чем? а я постою на базе а про чекнориса что ничего не говоришь про чекнориса значит мы подумали против китайцев когда не выгонишь на ковер но я с виртухана с ноги одним ударом про их вырубаю остается двое берет на примере покажи вон на мужике короче вон против против против пеникса давай давай давай чего и все это минус я понял а античинская стратегия know. помаши продайте, доти вашу кем бы ты хотел бы удивить людей на этом турнире каким героем? догадайся с трех окей ладно вытяну я иду к тебе ешь теперь меня окей нормально много хп забрал но хватит хватит я согони вам I have a question for Dendy. I've been hearing a lot of stuff in the news about Ukraine and everything. I was wondering if that's actually affecting your gaming career. Yeah, now I can talk. Well, it's actually serious stuff. When I was leaving home, I opened the door, and there were some guys with guns. No joke, I was like, okay, jump down the car, taxi, drive to airport when we sit to plane, plane start going up and then some guy with bazooka, Psh! but good, we have good drivers so he dodged the stuff. I'll play to я твой гамбит Расскажи, пожалуйста, почему вы приехали не в полном составе? Не в полном составе, потому что не приехал Скор. А почему? Почему не приехал? А когда мы будем есть бургеры? Ну вот ты будешь все хорошо вести, я тебя угощу бургером. А может не я? Хорошо. Э -э, почему Ваня не приехал? Ну, сказал, я не хочу ехать и не поеду. <laughs> Мы такие, ну ладно, куда деваться? Бодрячком. бодрячком, а What у нас Шел like <laughs> uh, uh, 12 uh, час. Uh, да. Сколько? Погоди, сейчас уже сколько? 10 ну, 11... Да, да, 12, 12 часов. Да, 12 час эфира. Второй день подряд. Вчера давай, было 13 давай. сегодня 12 да. в любом случае продолжаем и смотреть за ems -ом. еще 10, минимум 2 игры, максимум 3. Uh, и, да, да, да, да. Это уже норма. А, ща, счет 1-1, Fnatic, Vichy Gaming. И, собственно, нам остается только на... просто-напросто посмотреть, как сейчас закончится. <с -напросто> как сейчас закончится третья игра. Uh, у меня вопрос о Navi.US. Как ты отнесся к тому, что вот под эгидой Navi появилась еще одна команда. Тоже по доте. я уже. Кому-то отвечал на этот вопрос, мне даже кажется и знаю. Ну да ладно. Я с удовольствием отвечу еще раз. Единственное, что меня расстроило, что я об этом даже не знал. Да. Я тоже не знал. Вот. Я узнал ты ты практически чего. Он, вот это да ты врунишка. Ну вот, вот это меня расстроило. А так, я очень рад, что команда Navi развивается и выходит на американский рынок. Нет. Не выходит на американский рынок, я не знаю, короче. Что скажешь об их уровне игры в доту? Na'Vi US. Na'Vi US очень сильный. Давай еще раз. не заходит. Что ты скажешь об их уровне игры, конкретно в игру доту? А что ты ржешь-то? Ты не уважаешь Na'Vi US? Я уважаю Na'Vi US. Что ты думаешь об их игре в доту? Я не могу отвечать ему на этот вопрос. Я считаю, что Na'Vi US... Я считаю, что Na'Vi US очень сильная команда. Да, ну что ты думаешь об их уровне игры в доту? Подожди, давай еще раз. Я не останавливаю. Я считаю, что... Na'vi US на no Интернешнл. What US? очень сильная команда. Да. Я считаю, что Na'vi US очень сильная команда, и у них есть... Так, соберись. Я собрал. Ты плачешь уже. Я считаю, что На US очень сильная команда, и у них есть все шансы выиграть этот Интернешнл, если они соберутся. В смысле? С кем бы ты хотел сыграть на этом Интернешнл? С там тащить матчи и в общем-то я видел и тебя на тинкере тоже как основного можно сказать супер крутого кэри а, как ты считаешь это временный тренд Непонятно. это кто-то да никому не скажем, никому вырежем Ладно, завтра вы играете, сам знаешь, против кого? Против Empire. Что думаешь про Empire? <связывая> <связывая> Я думаю, Empire очень сильная команда. <связывая> не <связывая> <связывая> Ты вообще смотрел, как Empire с американцами играли? <связывая> Я спал. <связывая> ну а вы, вы типа остаетесь сейчас, будете там, типа, не знаю, сидеть тут или пойдете в отель, как, что? Я не знаю, мы еще не разговаривали по этому поводу. Саша вред тренироваться пойдет. Мы <звы> танцуем всем После Ксуссек и Ивана надо. Ему кричит. клепушка, клепушка. На камеру. Подрался с Габаком. Я вижу. Габака еще не видели. Габак вообще особенный парень. Я ему говорю, ты кракозябра зеленая, он разозлился и метнул мне карточку мою уже. Это карточкой? Вот сюда. вот, Нет, вот сюда. Вот это... сюда. Он не пробил а, нос. Хорошо, тоже. что в глаз не попал. Понимаешь? Я ему говорю: ну, ты типа красава. Катала. Она, да, катала. Потом на следующий день я решил с ним подраться. Я ему говорю: ты отвратительный э, зеленый крокозябр. Он разозлился, и мне плюху Бабах сюда, вот пробил. Не давно сдачи нормально. Ну, почти получилось дать ему сдачи. Не допрыгнул. Я его закрыл потом в туалете. Хорошо, но Было жесткая. Вот.